В Петербурге массово назначают в тайные выборы голосование за муниципальных депутатов должно пройти 8 сентября. Нынешние члены местных советов делают все, чтобы об избирательной кампании не узнал никто, кроме них самих. Двери закрыты и, ну, в общем, полная, полная игра в несознанку совершенная. А кто, кто здесь? Против секретных выборов выступили все депутаты городского парламента, кроме членов Единой России. Коммунисты, парламентарии из Яблока, ЛДПР, Справедливой России обратились с письмом к главе Центра сберкома Элли Памфиловой. В жалобе муниципалы скрываются и прячут обязательные публикации в местной прессе. Открывается публикация. Невозможно эту публикацию найти не в библиотеках. На многих стендах также нет ни в избирательных комиссиях никакой информации. В третьем муниципальных кругов спрятали выборы. То есть формально все тихо спокойно. С вами беседуют, с вами встречают, с вами разговаривают. ну в в лицо. Один из проблемных муниципалитетов – Звездная на юге Петербурга. Глава местной администрации уверяет кандидатов, что никаких выборов никто не назначал. Решение о начале выборов муниципальных муниципальных не объявлено. Да, и при этом добавки, закон не нарушен. Нет, не нарушен. Ничем. Победил, что по состоянию на 15 июня решение не опубликовано, у них есть время, ничьи права не нарушены, поэтому мы можем быть спокойны и... В своевременное решение о выборах будет опубликовано. 18 июня на сайте муниципалитета было опубликовано решение даты 9 июня. Когда кандидаты все же попытались зарегистрироваться, либо исчезали члены избирательной комиссии, либо возникали непреодолимые препятствия технического характера. Нам объяснили, что у них здесь проблемы со светом. Несмотря на то, что домофон работал, свет на лестничной площадке горел. У избирательных комиссий есть разные способы не пустить кандидатов на прием. Спрятаться и сымитировать блокаут только первый ряд. Обороны второй ряд муниципальные тетушки. Приходите в муниципальный совет, а там снизит странная очередь из странных мужчин или женщин, попытка потрепанного вида, который ходит покурить с членами избирательных комиссий, которые якобы пришли давать документы. На самом деле просто занимают время. Один раз прийти в комиссию недостаточно. Надо получить направление на открытие избирательного счета, донести документы. Причем список требуемых бумаг почему-то у кандидатов отличается. Как, как успеть выдвинуть, как успеть собрать все документы, как отстоять фейковую очередь, как уведомить? Ну, то есть это. Квест совершенно нереальный и непроходимый. Непроходимый квест был опробован в Петербурге в 2011 году. Тогда надо было избрать Валентину Матвенко муниципальным депутатом, чтобы направить в Совет Федерации. Эксперты не исключают метод тайных выборов. И тетушек сейчас проходит более масштабную обкатку, чтобы в условиях падающего рейтинга «Единой России» использовать его уже по всей стране. Роман Перл, Белсад.